Добро пожаловать, ребят, на восемнадцатом Формула-1 на грабре, Мексики. Собственно, в этом году у нас Мексика идет перед США, не как был в восемнадцатом году. Ну и посмотрим, как у нас пойдет в этой гонке. Ну и, в принципе, по квалификации было все более-менее неплохо. Мы с рестапином ушли в ноздря в ноздрю, то есть у нас, в принципе, более-менее одинаковое было время. Но ну, иногда, да, был Макс быстрее, иногда я был быстрее. Ну и также наши модификации на аэродинамику неплохо здесь работали, также... Немножко больше мощности у нас было на этом этапе Ну и что же, у нас во втором сегменте отвалились Причем Гасли в том же втором сегменте использовал Medium и он даже смог пройти в третий сегмент А Ботт с Леклером использовали софт И не смогли даже выйти из него Что очень и очень интересно Но если mercedes ладно, он пока что не обновляется особо В отличие от Ferrari и Редбула То вот опять же Леклер как-то странно На Феррари не смог выйти из второго сегмента С другой стороны, это хороший показатель того Что все улучшают свой болид За счет чего у нас начинается более плотная борьба в пилотоне. Но, в принципе, пока что у нас все равно пилотон разделен на две группы. Это у нас группа А и группа Б. И с момент момент из группы Б, вот Макларен, Пойнт и Едино уже пришли как бы в группу А. Ну, конечно, да, мы не совсем можем еще воевать с группой А, но, в принципе, мы уже более-менее едем на ровне. Стартовая решетка у нас. Первый Карл Сайнс строится, Себастьян Федерли, третий, я, четвертый Чака Перес пятый у нас макс Ферстаппен, шестой Девен Баттер, седьмой Льюис Хэммедд, восьмой Ника Келькенберг, девятый Даниэль десятый шарли Клер, тот -то из 110 канал взял штрафы и будет стартовать с конца пилотона, а это собственно был Пьер Гасли. Сайенс показывает неплохой темп, вторая гонка, по сути для него уже в этой команде и опять же первый стартовый ряд и даже в этот раз на первом месте. Стратегия будет в два пидстопа, в один здесь никак не получается, поскольку слишком большая дистанция. Ну и переходим к старту. Газ на красные огни, я срываюсь с места, Федель проигрывает свой старт, но потом он начал потихоньку отрываться от меня, я же начинаю уже потихоньку проигрывать по отношению к позади идущим, уже меня смог опередить. Справа у меня сразу же пытались пройти и Ферстаппин и Батлер, но у них это не получилось. В первый поворот у нас первая тройка входит бок о бок, вторая наша тройка тоже входит бок о бок, и все в принципе входят в бок о бок в первый поворот, и причем первые два ряда у нас три white, и потом позади у нас был даже 4 white. То есть, по сути, все входили, никто там Друг за другом не входил, как обычно это бывает Но в принципе, Мексика это позволяет делать, поскольку Здесь очень широкая старт-финишная прямая Ну и да, и то, что она еще длинная Что для меня было очень плохо, поскольку До первого поворота, ну, не потерять Кучу позиций было очень хорошим достижением Для меня. И видно, как позади формируется Это 4 вайт шеренга в виде Двух Реноа, Хэмилтона и Леклера, которые Пытаются друг друга пройти Позади также там в 3 вайт заходит в поворот Ну и уже потихоньку после первых трех поворотов у нас сразу же пилотон разбивается на два в ряд и борьба продолжается у меня была борьба с Фетлем на выходе, но я ее проиграл но более поздним торможением залетаем в четвертый поворот и, в принципе, смог отыграть позицию у Небольшой контакт был у нас с покрышками. После этого Ферстапин тут же начинает проходить также Феттеля и спокойно смог он отыграть позицию. Я даже в один момент подумал, что я что-то сломал Фетелю, но нет, был удар все лишь покрышками у нас, и поэтому Феттель ничего не потерял, никакие аэртодинамические элементы. Из-за этого не терял время, просто, скорее всего, не шел у него этап. Возможно, была проблема с силовой установкой ну, кто его знает. Потом Ферстаппин уже пытался меня обойти на втором кругу, из-за этого мы потеряли некоторое время к предыдущему Пересу и Сайенсу. Но по итогу, да, нас начинают уже атаковать. Позади тоже. Точнее, Батлер атакует Феттеля, бок о бок, они начинают проходить. Опять же, контакт между ними небольшой. Но для Батлера данный контакт не закончился. Потерей части переднего антикрыла и потери по итогу в принципе темпа всего. Позади у нас Вильямс атакует. Ред Булл Гасли, причем что самое примечательное, Виллиэмс считается самым худшим болидом, но Ред Булл наоборот у нас с самым лучшим сейчас болидом считается, но при этом самый худший болид все-таки смог пройти на прямой Ред Булл и даже не благодаря двигателю, поскольку Ред Булл уже давно обогнали Виллиэмс в этом плане. Виллиэмс в принципе не улучшает никак свою силовую установку и в данный момент она у них не самая лучшая, даже уже худшая по сути, потому что все наоборот работают над и Виллиэмс уже работает только над аэродинамика И-6, ну тоже в принципе правильно, поскольку и то, и то у Вильнюса очень и очень плохое, так что в данный момент Вильнюса работает в правильном направлении, и возможно мы в скором времени увидим их уже чуть даже выше, может быть даже где-то в очках, кто знает. Ладно, ну, потом позади у нас происходила следующая борьба между Фулькенбергом, Леклером, Ботосом и Хэмилтоном, и да, борьба эта не будет идти до конца гонки, благо в этот раз все нормально, и она разрешится чуть раньше, ну где-то ближе к середине гонки, после там первых пидстопов. Но поначалу Хэмилтон проиграл позицию своему напарнику Ботасу, который проводил очень хороший этап, он очень быстро ехал, даже несмотря на то, что он ехал на медиуме, темп у него был быстрее, чем на софте у ребят. Но в принципе да, через 3-4 круга уже после старта софт начинал очень и очень плохо себя чувствовать, он начинал быстрее изнашиваться и по итогу все начинали потихоньку терять, да и я кстати очень сильно терял на софте, поскольку ну под конец он был уже никакущий просто. Потом Федаль проходит у нас Рикьярд, и кругом ранее у нас сошел, к сожалению, Рассел, который боролся с Гасли, но, к сожалению, гонка для него закончилась очень и очень рано. Ладно, вернемся в бою, где Ботас уже начинает прессовать потихоньку Леклера, и спокойно в втором секторе его в довольно медленном секции проходит по итогу, и уже на следующем кругу он догоняет спокойно Рикьярда, и спокойно начинает его проходить. Позади Леклер также пытался обойти Рикьярда, чтобы не терять за ним время, и можно было бы как продолжить преследование за Ботасом. Ну и да, все совершает еще ошибку на торможении, что немного замедляет Ботаса, но все равно на выходе с третьего поворота он спокойно проходит Экиардо и устремляется в погоню за Фетцелем. Кстати говоря, по поводу ДРС. В Мексике почему-то сделана только одна точка детекции ДРС на обе зоны ДРС, и по итогу, по сути, Брик, который имеет ДРС, он получает очень большое преимущество над тем, у кого нет набора ДРС. причем старт у нас довольно длинная, и на ней можно разогнаться по 340-350 км в час, в зависимости уже от прокачки болида, и по сути за эту длинную прямую ты проходишь болид впереди идущий тебя и после этого ты имеешь еще одну зону ДРС, и уже на этой зоне ты начинаешь оторваться сильнее даже от болида, поскольку позади тебя идет человек только за счет слепстрима, э, может он за тобой кое-как еще угнаться. Ладно, возвращаемся в борьбу, у нас Хэмилтон потихоньку прошел тоже обе реношки. И уже устремлялся за своим напарником и двумя Феррари. В этот момент впереди у нас Баттер атакует Ферстапина за третью позицию. Я уже в этот момент поехал на пистоп. Соответственно, я решил переиграть свою тактику немного, пойти раньше на пистоп потому что я уже просто не мог ехать на софте, и поэтому решил взять Мидиум. Ну а тактика по итогу еще раз поменяется, потому что последний стинг я буду проводить на харде. Через какое-то время Ботас начинает атаковать уже Феттля, поскольку фетли уже изнашивается по максимуму софт, и за счет Medium Ботас имеет небольшое преимущество сейчас над всеми, кто едет на софте, поскольку медиум еще более-менее хорошо сейчас держится и имеет чуть больше сейчас сцепления, нежели поношенный довольно сильно софт. Потом уже Фетри проигрывает позицию по отношению к своему напарнику. Конечно, не сразу бок о бок они приезжает весь первый сектор, но все-таки на второй прямой, опять же, у Леклера есть ДРС и без проблем он заканчивает уже обход своего напарника. Ну, по сути, да, это вот небольшой наглядный пример, почему одна точка детекции ДРС очень плохо. Потом у нас на пидстопе произошел размен позициями между Леклером и Хэмилстоном, поскольку Хэмилстон въезжал с большой толпой пилотов позади идущих, и за счет этого он смог задержать Леклера на пидстопе и отыграть позицию по отношению к нему. Я после своего пидстопа сделал небольшой такой андеркат по сути, Перес выехал позади меня, но у него был, к сожалению, софт для меня, потому что все-таки со он будет ехать довольно быстро. В какой-то момент я еще и уперся в предыдущего Джовинация и на который боролись между собой за седьмую позицию, что меня немного замедлило и Пересу позволил чуть ближе даже подъехать ко мне. Соответственно, я уже понимал то, что перед рано или поздно меня будет атаковать, и надо будет постараться удержать позицию, но это будет, конечно сложно, поскольку напрямую мне точно опередит без каких-либо проблем, но, опять же, надо попытаться удержать, и, может быть, в конце гонки я смогу, как обычно, отыграть эту позицию обратно, но, мне больше спойлер, нет, я не смогу. По итогу, что какое-то время все-таки прошел ту пару видеть 12 и Магнусена. Конечно, с 12 я распарился ног быстрее, чем с Магнусом. Магнусоном мне пришлось мариновать аж до следующего круга до второй зоны ДРС. И то не сразу это вышло. Но по итогу, да я его опередил, точнее, почти опередил, он по внутренней траектории пытался меня обойти, но уже в пятом повороте у меня все-таки это преимущество. Я спокойно обхожу его. Ну и теперь у меня есть небольшое время, чтобы оторваться от позади идущего переса. Также там был Ферстаппин и Батлер тот момент они сражались с Магнусоном, опять же за позицию Магнусон туда-сюда по трассе делозил, по итогу никому не дался пройти за этой прямую. И в третьем секторе Ферстаппин пытается обойти Переса, но все-таки потом идет прямая, плюс у Рейсинг Пойн сейчас у обоих пилотов надета софт-резина, за счет чего они лучше из спорт и даже быстрее, и по итогу Ферстаппин, к сожалению, проигрывает. Пересон И также уже Батлер начинает его проходить на старт-финишной прямой. Также и Перес пытается обойти Магнусона, потому что Магнусона нету ДРС, и из-за этого он очень медлен по отношению ко всем. Также, да, у нас, к сожалению, на старт-финишной прямой еще припарковал свой болид Ботас. К сожалению, очень хороший для него был этап, он неплохо прорвался по отношению к лидирующим болидам, точнее, вот к Мерседесу Хэмилтона и двум Ферари, но, к сожалению, да, ДВС не выдержал, и он сошел. Хотя темп понял, довольно был хорош для изношенного ДВС, но может быть у его оппонентов ситуация еще хуже и просто ему не повезло и ДВС именно в этот сломался. Позади Хэминтона у нас происходила борьба между Леклером и Феттелем, где Леклер снова пытался атаковать своего напарника и все-таки смог отобрать эту позицию. Ну а впереди Хамильтон атаковал уже Рикерда, который не хотел так легко отдавать свою позицию. По итогу третья сектора не начинает проходить бок о бок, что опять же замедляет Хэмилтона. И также в один момент Хэмильтон выходит вперед и по итогу ДРС получает только позади идущие пилоты. А Хэмильтон будет сейчас пытаться обороняться только за счет слепстрима после того, как его обойдут. Ну и собственно Риккардо его обходит, позади обе Феррари тоже начинают потихоньку их обходить, за счет слепстрима Хэмилтон более-менее смог поравняться с Риккардо, и по итогу они в вчетвером входят в первый поворот, Феттлю приходится его резать немного, потому что места просто не оставалось, и Хэмилтон удерживает свою позицию, даже несмотря на вторую зону ДРС, и Риккардо его не смог по итогу обогнать. Повезло, конечно, Хэмилтону за то, что они все вчетвером входили, из-за этого была неразбериха такая и все выходили очень медленно, за счет чего Хэмилтон не потерял кучу позиций. После этого Феттель атакует уже Рикьярда, пытается уже отобрать у него позицию и погнаться за Хэмилтоном, поскольку у них еще борьба идет в личном зачете. Пусть и Феттель выигрывает пока что, по сути, на одну гонку, то есть там на 30 очков впереди. Но борьба у них будет идти, я думаю, до конца. И если где-то Феттель ошибется, то он может проиграть и чемпионский титул по итогу. Потом Ликер проходит также Рикьярда, Ну и потихоньку они начинают уже там бороться между собой. В один момент все-таки пересмец смог обойти. Ну и, в принципе, так да, как я и говорил, без проблем меня обошел. Даже если я сделаю еще один антрекат, который у меня будет все-таки по пидстопу, я не смогу его обойти. Конечно же, он выйдет прямо передо мной, по сути, но все равно вторая позиция, к сожалению, будет за Пересом. Потом позади меня Ферстаппин воюет с Патлером. у них довольно близкая борьба, но по итогу Батлер сможет защитить свою позицию. И борьба у них будет, это уже по большей части до конца гонки, даже до последних кругов. То есть из-за этой борьбы они также еще отстали от меня, что мне дало в момент отъехать от них и по итогу я имел некоторое пространство позади меня, так что я мог спокойно расставить свои булки на какой-то момент и не ждать даже атак позади. К этому моменту Леклер проходит у нас Хэмилтона, и они уже были близки в принципе к Батлеру и Ферстаппину. Но только после пидстопов Хэмилтон уже смог пройти Батлера, но к счастью не успел обойти Ферстаппина, который в этот момент сражался уже с Рикерда, который еще не делал свой пидстоп второй. И по итогу позади уже дал Хэмилтон. Плюс в один момент Ферстаппин не получает. К сожалению, у нас ДРС напрямую, как это было с Хэмилтоном. Ну и, в принципе, итог был предсказуем. Ферстаппин, к сожалению, проиграет обе позиции на прямой, и он спокойно проходит Рикерда, но Хэмилтон почему-то решил проездить в этот момент за Ферстаппином. Может быть, он, конечно, хотел уже поэкономить много ресурсов, и уже на второй прямой его атаковать, что он, собственно, и сделал, и без каких-либо проблем смог поравняться, ну и по итогу пройти ферстапину и да. Хейлс у нас входит на четвертую позицию. Батлер же никак не смог навязать борьбу у Ферстаппина, благо. И причем для Батлера в один момент даже закончилась борьба в принципе за хорошую позицию, поскольку вот в этом моменте с другого сейчас ракурса Батлер ломается переднее антикрыло, из-за чего он сильно начинает терять во времени. И по итогу откатывается даже в неочковую зону, там до 11 позиции он падает. По итогу я приезжаю на третьем месте. Льюис какой-то момент меня догонял, конечно, но... Последние 4-5 кругов он мне не смог никак догнать Был отрыв 2 секунды у меня И он никак не уменьшался чуть Даже увеличился из-за того, что Все-таки минимум постепенно у него уходил А мой хард более-менее неплохо держался Но все равно был под конец уже под 50% и я понимаю, то, что надо будет работать э, шасси. Но мы в данный момент не можем работать с шасси, поскольку у нас будет изменение регламента. Да, в данный момент можно прокачивать шасси. Но это надо будет и сразу же адаптировать новые детали. А это значит, что надо будет еще больше тратиться на ну, даже запчасть банально. Так что будем качать только уже со следующего сезона. Но качать надо будет обязательно. В данный момент, пока сосредоточимся на ДВС. Нам надо сейчас получать больше мощности, поскольку ее пока что не хватает напрямую. И, собственно, за счет этого мы будем постепенно быстрее становиться и сможем уже бороться за первые позиции. Первый у нас приезжает Карл Сайенс, второй Чака Перес и третий я. Сайенс уверенно начинает свою борьбу в Редбуле. уже две гонки он провел и две гонки на подиуме, причем уже вторая, сразу же победа. Ну и, в принципе, неплохой выбор команды был для Сайенса. Конечно, обидно за Оланда, то, что он, по сути, вылетел пока что у нас из Формулы 1 и вернется ли он вообще, это вот довольно хороший вопрос. Но, в принципе, конец сезона у нас близок, и в начале нового сезона мы увидим новые там перестановки в командах. Может быть, у нас и Макс уйдет, но я думаю, не уйдет, потому что более-менее у нас Болит сейчас прокачивается, и поэтому, я думаю, он останется с нами, и мы уже будем бороться уже за Кубок Конструкторов. Может быть, поскольку Феррари и Мерседесы сейчас сдают понемногу, да, Bull набирает свои обороты, но я думаю, мы все-таки сможем бороться за Чемпионский Тул и за Кубок Конструкторов. Я выиграю борьбу с батлером, была она очень близкая из-за того, что я два этапа просто мягко говоря просрал, это Сингапур и это Япония, я там не набрал никаких очков, также задача не было выполнена на 32 очка за две гонки, по сути надо было приходить не ниже седьмого места, а потом выигрывать этап, но по итогу да, это в принципе надо было очень хорошие очки набирать, то есть это второе-третье место для меня было бы минимум. В модификациях я беру сразу две модификации, это значительная модификация, связанная с мощностью, ну и также на расход топлива будем потихоньку его мешать. Также изначально я думал, что может быть вложить еще в контроль качества, а может быть даже наоборот небольшую скидку в будущем, чтобы чуть больше сэкономить ресурсов при прикачке. Но тут возникала дилемма, то что либо я сейчас заказываю две детали, либо я только одну заказываю и на следующий этап нас вообще ничего не будет. Но я решил то, что ладно, будем две детали брать, будем делать немного жадно, но если жадность наша окупится, то мы получим по сути две детали в общем. Ну и также да, надо начинать копить много ресурсов, чтобы гарантированно взять две модификации в аэродинамике больших, одна переднюю аэродинамику и заднюю, поскольку да, в конце сезона дадут ресурсы, но я пока не знаю именно сколько дадут, поэтому не буду рассчитывать прям на большие ресурсы, и лучше накоплю чтобы точно были ресурсы, и если повезет, и в ДВС мы сможем прокачать также на Абу Дайбе еще одну модификацию на мощность, то можно будет попытаться заказать на следующий сезон еще одну модификацию на мощность, уже капитальную. На этом, ребят, все, с вами был Warhammer. подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до скорой встречи, пока-пока.